Привет, девчонки, в зоне вещания проект Valimas.ru и я Юлия Рыж. И сегодня мы поговорим о бизнесе на рукоделии. А многие говорят, да что там я там чуть-чуть делаю, как из этого можно построить бизнес. Очень реально построить бизнес. Сейчас люди очень уважают то, что сделано руками, и очень ценят. И я сейчас назову несколько бизнес-идей, которые тебе помогут, если ты действительно в этом хочешь э, проявиться, то ты спокойно можешь брать и создавать свой бизнес. Итак. Первое – это э, шитье и вязание. Я даже сама могу сказать, что я покупаю вещи, те, которые шиты э, для меня специально. Я очень люблю индивидуальные заказы. Да? Я не люблю э, шаблонность, я не люблю то, что пользуются, пользуются все. Да? Я люблю что-то индивидуальное. Поэтому, если ты умеешь шить или вязать, то спокойно можешь на этом зарабатывать. У меня есть ученицы, которые э, начали именно шитье, Потом открыли свою марку и сейчас продвигают именно марку. Поэтому ты можешь начать с элементарного, с простого, ты начни сшить на заказ и вязать на заказ, да? и, конечно же, можешь это продавать. Помимо этого валяльные всякие штуки. У меня есть моя ученица, которая валяет от сумок до пальто. При этом она, естественно, их потом сшивает и делает так, чтобы это было красиво. И стоимость сумки может э, равняться да, там, или пальто, одного изделия из валяльного, да, там, от 3 до 25 тысяч рублей, если ты предлагаешь это с рук. Если ты продаешь это вообще в магазины очень интересные, которые э, интересны именно твой товар то это естественно все будет дороже, поэтому твоя основная задача просто подумать, да, действительно мне нравится шить, мне нравится вязать, и я хочу это сделать своим бизнесом, и тогда все получится. Дальше очень распространено э, глина, много очень предложений. Я сама очень люблю глиняные изделия, я люблю э, украшения из глины, да? и э, это именно глина, да, она пользуется очень большим спросом. Поэтому, если ты умеешь делать из глины какие-то э, поделки или те же самые сережки или украшения, то обязательно тебе нужно заниматься. У меня есть подруга, которая зарабатывает именно таким способом, сидя тут на, на Самуи и э, отправляя это все в Россию. Поэтому, если ты разовьешься, то, естественно, ты можешь зарабатывать очень большие деньги может зарабатывать на тех же самых открытках либо пригласительных. Сейчас очень модно приглашать на свои мероприятия, те же самые свадьбы либо дни рождения очень нестандартными открытками, очень нестандартными пригласителями. Поэтому если ты хочешь делать пригласительные, ты можешь связаться с любым видим к агентствам и э, им предлагать жить свои услуги это очень востребовано помимо этого у меня есть одна знакомая, которая зарабатывает на создании бабочек и галстуков и они совершенно разнообразные и они даже есть из дерева то есть если ты можешь что-то ваять что-то свое неординарное ты всегда это сможешь продать потому что сейчас это действительно очень востребован. Конечно же, варианты батика, варианты, там, я не знаю, картинный заказ, они всегда процветают. Ты можешь дать один в инстаграме, что ты рисуешь с фотографии, и тебе пойдет миллионы заказчиков. Это однозначно. То есть, если ты умеешь что-то делать руками, то это все равно востребовано будет людьми, потому что люди сейчас именно ценят то, что идет от души и то, что ты можешь сделать самостоятельно. Естественно, не стоит останавливаться на достигнутом. Ты можешь креативить. На данный момент есть идея для бизнеса ⁇ это счастливые мешочки. Что это значит? Это обыкновенные мешочки, на которых написано послание очень интересные, да, и, и внутри. Находятся конфетки, на которых есть э, конкретные э, пожелания на сегодняшний день. Поэтому эти мешочки счастья очень хорошо расходятся. Не останавливайся на своих задумках, креатив, и это будет востребовано. Что же тебе нужно сделать для того, чтобы открыть свой бизнес на рукоделе? Ну, во-первых, определиться, что ты очень этого хочешь. Это однозначно нужно сделать и написать все свои э, умения. Если ты умеешь много, то можно начинать по чуть-чуть, а потом добавлять. Да, и развиваться дальше. Второе, тебе нужно создать центр, куда будет все приходить. Я советую воспользоваться страницей в Инстаграме. Сейчас она намного популярнее, нежели там Facebook, либо Контакт. Поэтому, если ты в Инстаграме создаешь свою страничку со своим индивидуальным да, работами, то это уже огромный плюс. Потом, естественно, тебе нужно изучить, как продвигаться в Инстаграме, как зарабатывать, получать клиентов. Это, конечно же, нужно. Но это на это у меня снято отдельное видео, поэтому я не буду сейчас на этом останавливаться. И следующий последний, последний шаг, тебе нужно определить, как ты будешь доставлять заказы. Если ты это все сделаешь, что я тебе уверяю, что в ближайшие 2-3 недели у тебя появятся заказы, ты начнешь продавать, и ты получишь максимальный эффект. Но на бизнесе, на рукоделии можно зарабатывать от 5 до 25 тысяч рублей в месяц очень спокойно. Но если ты хочешь расширяться, тогда тебе нужно искать таких же, как ты, тех людей, которые делают то же самое и начинать ну, с помощью своей подачи, да, продавать уже их или делать так, чтобы они копировали твои идеи и ты их продавала. То есть нанять себе таких же э, рукобельниц, которые готовы работать за меньшую сумму, чем ты. И тогда твой бизнес будет расширяться, и ты можешь зарабатывать гораздо больше. Э, Итак, э, если у тебя есть твои э, способности, применяй их и зарабатывай на них. С вами была Юлия Рыша, проект Валенузовс.ру. И до скорых встреч. Пока-пока. Узнай, как девушки начать работать на себя и получать от 30 тысяч рублей в месяц.